Добрый день, уважаемые коллеги. Мое сообщение будет посвящено роли морфологии в эпоху молекулярной онкологии. Дело в том, что в основе морфологической диагностики лежит сопоставление, сопоставление тех или иных изображений. На фотографии слева вы можете наблюдать строение... Нормальный легкого, который состоит из тонких перегородок, что необходимо для эффективного газообмена. С другой стороны, на фотографиях в правой части слайда вы можете увидеть... Опухолевые структуры, которые представляют собой предсуществующие альвеолярные перегородки, высланные опухолевыми клетками. В этом случае патолога-анатом может интерпретировать данную микроскопическую картину как высокодифференцированную аденокарциному легкого с преобладанием стелящегося компонента. Дело в том, что на определенном этапе стало очевидно, в первую очередь это связано с внедрением в рутинную практику э, иммуногистохимических методов диагностики, что наличие папиллярных структур, в качестве примера я воспользуюсь, э, воспользуюсь такой гетерогенной группой заболеваний, как эпителиальный опухоль яичника. В свою очередь, это и чаще всего встречаются сирозные карциномы, несколько реже эндометриоидные, светлоклеточные. На определенном этапе считалось, что если патологоанатом наблюдают папиллярные структуры, это патогномонично для сирозной карциномы. В определенный момент стало очевидно, что это не всегда так. В некоторых случаях наличие железистой архитектоники абсолютно не означает, что речь идет об эндометриоидной карциноме. И в тех случаях, когда могут встречаться опухолевые клетки с прозрачной цитоплазмой, это абсолютно не означает, что э, это светлоклеточная карцинома яичника. Для э, того, чтобы обсудить проблему морфологии в целом, я хотел бы подойти с несколько э, Расставить акценты следующим образом. Есть в, в настоящее время те клинические ситуации, когда морфологическая диагностика проводится исключительно с помощью световой микроскопии. Да, и в качестве примера я приведу фоликулярную опухоль щитовидной железы, когда ключевым критерием дифференциального диагноза между доброкачественностью и злокачественностью является инвазия капсулу э, опухолевого узла, в то время как иммуногистохимические маркеры не имеют решающего значения. Обращаясь к предыдущему слайду, я хотел бы отметить, что э, иммуногистохимическая диагностика опухоли яичника, использование иммуногистохимической диагностики привело к тому, что точность морфологического диагноза может достигать 94-95%, в то время, когда использование рутинной световой микроскопии позволяет достоверно установить диагноз в половине клинических ситуаций. Давайте посмотрим. Обратим внимание на те ситуации, когда морфологический, патологоанатомический, гистологический анализ необходим с относительно формальной точки зрения. Мы находимся в правовом поле морфологич- патологоанатомический диагноз. Подтверждение морфологическое должно выполнено для каждого онкологического пациента в 14 дней мы проясним те ситуации когда морфологический диагноз критичен для выбора лечения и я хочу обратить внимание на те случаи которые появляются они существуют и этих ситуаций становится все больше и больше когда без молекулярного тестирования Морфологический диагноз самостоятельного смысла в контексте предикции, в контексте выбора терапии не имеет самостоятельного смысла. Первая группа. Когда диагноз нужен с формальной точки зрения? В качестве примера я хочу обратить внимание на герминогенную опухолечку, специфическая группа заболеваний, и в части случаев диагноз может быть установлен на основании сочетания типичной клинической картины и повышенных опухолевых маркеров, например, альфа-фетопротеины, либо хорионическая гонотропина. В этом случае лечение может быть начато без морфологической верификации по жизненным Показания. Другая группа заболеваний – это рак поджелудочной железы, э, фатальное заболевание с неблагоприятным прогнозом, с ограниченными возможностями лечения. И в настоящее время, согласно клиническим рекомендациям, хирургическое вмешательство в ряде случаев может быть выполнено без морфологического подтверждения диагноза. Вторая группа ситуаций, когда морфологический диагноз критичен для выбора лечения. И в этом контексте рак молочной железы является идеальным примером, поскольку в настоящее время достоверно известно, что рак молочной железы, с одной стороны, это гетерогенная группа заболеваний с структурной точки зрения. Кроме того, с Иммуногистохимической точки зрения, поскольку в настоящее время стандартом исследования является не только световая микроскопия, но и иммуногистохимическое исследование опухоли молочной железы, анализ уровня экспрессии рецепторов эстрогена, прогестерона, белка хер 2 и индекса пролиферативной активности к 67 Кроме того, дополнительно указывается процентное содержание клеток, положительные клетки и интенсивность их окрашивания. Кроме того, в ряде случаев для подтверждения статуса маркера HER2 проводят дополнительные методы. Когда методом чаще всего речь идет о флюоресцентной гибридизации инситу, когда определение амплификации проводят дополнительно в тех случаях, когда экспрессия, экспрессия белка HER2 на поверхности клетки граничит с двумя баллами. Таким образом, у нас есть морфологическое подтверждение диагноза, есть иммуногистохимическое подтверждение диагноза, но в настоящее время известно о молекулярно-биологических подтипах рака молочной железы. Вместе с тем следует отметить, что в практике используют суррогатные методы определения молекулярно-биологических потипов и необходимо признать для ясного понимания ситуации в целом, что дискордантность результатов между иммуногистохимическим профилем и реальным, э, эталонным результатом молекулярного тестирования дискордантность может составлять 30%. Это критично для практического здравоохранения, э, это более чем очевидно. Кроме того, в определении, в определении молекулярного подтипа суррогатным методом в ряде случаев используется подсчет маркера КИ 67 И вы можете обратить внимание на точки, которые выделены красными кругами. Это те фокусы, которые выбрал патологоанатом, посчитав как самую горячую точку. И посмотрите, насколько э, разным оказывается субъективный выбор патологоанатома, э, если мы говорим о верхнем э, левом столбике э, ткани молочной железы. И противоположная ситуация, когда выбор разных патологоанатомов приблизительно концентрируется в одной, э, в одной точке. Но даже в тех случаях, когда зона выбирается примерно одинаковая, обратите внимание, в правой части слайда Изменение поля подсчета в пределах половины, половины поля э, при, может привести к тому, что результат подсчета может измениться в 3 раза, с 8 до 26, исключительно на основании того, что те или иные клетки не попадут в область подсчета. Кроме того, э, в некотором смысле, в некотором смысле автоматизированные иммуногистостейнеры во многом решают проблему э, иммуногистохимического окрашивания для того, чтобы все результаты э, окрашивания были единообразны. Вместе с тем необходимо признать, что в некоторых случаях даже автоматизированные иммуногистостейнеры могут создавать зоны неравномерной краски. В некоторых ситуациях, например, когда речь идет о, об оценке статуса PDL, Например, при оценке маркера HER2 это может иметь решающее значение. Это также необходимо принимать во внимание как пределы и возможности использования вполне конкретных методов. Еще одна группа, которая появля... появилась относительно недавно, это те ситуации, когда морфологический диагноз не имеет самостоятельного смысла без Результатов молекулярного теста. И мы обратимся. Я хочу обратить ваше внимание на очень удобный случай для демонстрации, когда речь идет об адено-карциноме легкого. Это доля, доля случаев опухолей, злокачественных опухолей легкого в группе немелкоклеточных карцином. И в настоящее время сообщить онкологу только гистологический тип вариант опухоли не является достаточным, поскольку как минимум необходимо проанализировать, э, проанализировать статус генов IGFR, ALK, ROS1 и так далее по списку, в том числе экспрессия PDL, в том числе амплификация MED, э, амплификация HER2 и статус гена KRAS. В свою очередь... Это может быть критичным. Кроме того, патолога она там интерпретируя результаты микроскопического исследования не может ориентироваться на глубину исследования. Как именно необходимо исследовать тот же GFR, необходимо исследовать только часто встречающиеся мутации или необходимо производить глубокое исследование того или иного гена. Далее, меланома в настоящее время обязательным Компонентом выработки тактики лечения пациентов с неоперабельной меланомой кожи является определение статуса гена БИРАФ. В то же время оценка СИКИТ и МЕК имеет э, решающую роль и также является элементом рутинной практики. Удобным примером является рак толстой кишки. Э, рак толстой кишки, когда в, в настоящее время выделяют э, три группы генетических нарушений с различной терапевтической стратегией. Это речь идет о микросателлитной нестабильности, хромосомной нестабильности и CpG-метилировании. И я хочу обратить внимание на тот факт, что патолога она там в ряде случаев может определить э, проанализировать иммуногистохимическим методом белки э, белки репарации нуклеиновых кислот и тем или иным образом либо подтвердить микросателлитную нестабильность или опровергнуть по отдельности, вне зависимости от молекулярного тестирования или дополнительно к результату молекулярного тестирования, поскольку в любом случае сам по себе молекулярный тест в контексте микросателлитной нестабильности будет результат молекулярного теста будет эталонным и исходным. Кроме того, появилась новая группа, Новая группа клинических ситуаций, когда морфологический диагноз невозможен без молекулярного теста. Обратите внимание на такой яркий пример, как синовиальная саркома, опухоль мягких тканей. И ее ключевой особенностью является наличие транслокации гена СИД, которое можно обнаружить с помощью флуоресцентной гибридизации инситу. И для морфолога нередко бывает очень трудно. Отличить синовиальную саркому и саркому Юинга, поскольку свето при световой микроскопии эти клетки морфологически имеют приблизительно одинаковое строение. Но использование дополнительных методов позволяет убедительно произвести дифференциальный диагноз. В то же время для подтверждения диагноза саркома и Юинга мы используем флуоресцентную гибридизацию инситу, когда анализируем амплификацию гена NMIG. Вы можете увидеть на микрофотографии клетку, обозначенную буквой А, и увидите большое количество сигналов, свидетельствующих об амплификации гена NMIG в опухолевой клетке, в то время как в контрольных э в соседних клетках амплификация этого гена не наблюдается. Вместе с тем, это является достаточным основанием для подтверждения диагноза саркома Юинга. Кроме того, гистологическая классификация опухоли в настоящее время активно обновляется за счет не морфологических введений, э, а за счет результатов, э, открытия э, результатов молекулярного профилирования. Кроме того, сами классификации молекулярные по себе, э, они достаточно сложны и также необходимо их принимать во внимание, поскольку это неизбежно влияет э, на классификации и будут оказывать влияние на классификации опухолей в будущем. Вместе, тем, вместе с тем существуют определенные сложности для тех, кто занимается систематизацией новообразований. Они заключаются в определении количества подтипов рака, в определении надежности систем классификации, насколько они подвержены влиянию гетерогенности эволюции опухоли. Как следует интерпретировать те или иные по типы, имеет ли это какое-то решающее значение и как со существуют несколько систем классификаций. Так или иначе есть консервативные области знаний. Сведения об организме, органе и клетке они существуют 200, 300, 400, 500 лет и в настоящее время происходит интеграция с новейшими сведениями о в молекулярном профилировании, на выходе мы получаем э, интегральную область знаний, которая получила название молекулярной патологии. Когда мы говорим о перспективах морфологии э, в эпоху молекулярной онкологии, вы можете обнаружить, поскольку, с одной стороны, мы находимся в постгеномной эпохе, поскольку в 2003 году проект геном человека был успешно завершен, и, соответственно, э, генетика, выходя за пределы э, своей... Выходя за пределы одного метода, неизбежно влечет за собой анализ молекулярных каскадов, белков, метаболитов. И в том числе структурных изменений, структурный анализ является частью комплексных постгеномных научных исследований. Если мы говорим о практической морфологии, э, о практической патологической анатомии, совершенно очевидно, что наряду с необходимостью для врача-патолога-анатома э, знать и представлять гистологические варианты строения опухоли, возникает необходимость в навыках э, оценки ПДЛ, оценки плотности лимфоцитарной инфильтрации, определения э, белков, э, белков репарации ДНК, определение экспрессии маркера хер 2 и это также необходимые навыки, которые будут востребованы в ближайшем будущем. Уважаемые коллеги, спасибо за внимание.